Всем доброго времени суток, катаны! С вами Аззи, и вот теперь меня точно бомбит! Дело в том, что YouTube ограничивает или полностью снимает монетизацию с каждого моего нового видео. Оправдывает это видеохостинг тем, что нужно отфильтровать контент для рекламодателей. Монетизацию на ролике можно легко вернуть, достаточно нажать кнопочку «Оставить повторную заявку на монетизацию» и в течение нескольких дней доблестная команда модераторов YouTube проверит твое видео на наличие в нем неподходящего для рекламы контента. Вот только проблема в том, что эти первые несколько дней являются самым пиком просмотров видео. Фактически вся аудитория ютубера смотрит его ролик в первые несколько дней после загрузки. И в это время, пока ролик не монетизируется, денежки у блогера Тютю. Посмотрев на название моих роликов, я могу понять, что оправданно отключать монетизацию в некоторых случаях. Например, когда я в своих роликах веду речь на какую-то спорную тему. Тему войны или вегетарианства или феминизма. Но когда я высказываю свое мнение, например, после просмотра Лиги Справедливости, либо это какой-то ролик на игровую тему, стремление Ютуба подрезать мне монетизацию совершенно непонятно. Страдаю от подобной милости Ютуба не только я, и уж точно одному только черту известно, по какой причине происходит такое поголовное подрезание монетизации во всех роликах. Я могу предположить всего несколько причин. Это либо кривой алгоритм самого ютуба, который гребет под ограничение монетизации абсолютно все ролики, как со спорным, так и совершенно адекватным контентом. Возможно, видеохостинг просто перестраховался и поэтому режет все подряд. А может быть причина еще и в том, что реклама в блогах сейчас уже просто не работает, и рекламодатели не хотят делиться своими денежками. Ведь, если честно, пик того времени, когда блогерам можно было неплохо заработать с просмотров, уже прошел. Единственный нормальный доход сейчас, на который можно хотя бы купить себе покушать, это реклама напрямую от рекламодателей, что означает, что медийность и личность блогера намного важнее количества его просмотров. В любом случае, я считаю, что за время проверки контента на монетизацию потерянные деньги можно как-то компенсировать. Например, можно выплатить какую-то небольшую денежную компенсацию, зависящую от количества просмотров ролика, набежавших за время модерации. Либо YouTube может помочь авторам с потерянными коммерческими просмотрами наверстать их, допустим, подняв ролик выше в поиске или в похожих видео. А пока что вынужден признать, что YouTube не на стороне блогеров, из-за чего у многих талантливых людей просто опускаются руки, и они в поисках заработка на жизнь уходят с YouTube. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.